Добрый день всем, а о этой замечательной миссии, которая стартовала чуть более месяца назад, 20 октября, полетит он изучать планету Меркурий. На сегодняшний день это одна из самых малоизученных планет Солнечной системы, хотя находится относительно Земли довольно близко. На Меркурий очень сложно долететь. Чтобы до него долететь, нужно как минимум два маневра, для которых потребуются очень большие затраты топлива. Такие затраты в космос современными даже ракетами вывести очень сложно, практически невозможно. Но, тем не менее, кое-какие исследования уже проводились. В частности, благодаря вот этому человеку, это итальянский математик Джузеппе Коломбо, в честь него и названа миссия. Он очень много дал космонавтике, очень много разрабатывал теорию гравитационных маневров, благодаря которым можно использовать энергию планет и в частности он придумал интересную траекторию для того чтобы добраться до Меркурия он кстати вот ее на доске сейчас рисует и уже в 70-х годах влетел первый аппарат Маринер-10 но дело в том что его траектория предполагала не выход на орбиту планеты а э, пролеты рядом с ней, в результате чего э, за 6 месяцев он пролетел рядом с Меркурием 3 раза, но исследовал его в течение очень короткого времени, не больше суток, э, вследствие чего получил очень мало данных, э, но кое-что стал, стало известно об его экзосфере и магнитосфере. Э, но, например, даже всю планету не удалось сфотографировать. То есть мы э, до 1974 э, -го года и даже после не знали, как выглядит половина планеты. Через 30 лет была задумана еще одна миссия к Меркурию — это миссия Messenger. Стартовала в 2004 году, и летела не три месяца, как летел Маринер, а целых семь лет. Для него разработали особую траекторию, благодаря которой он встречался с планетами, и планета своим протяжением давала дополнительный импульс космическому аппарату, изменяя его скорость так, что космический аппарат мог переходить на более подходящую траекторию для выхода на орбиту. И в конечном итоге, подлетев уже к Меркурию, были использованы реактивные двигатели. И он успешно вышел на траекторию и изучал Меркурий два года. Проблема была также связана с большим количеством топлива, которое пришлось взять, вследствие чего сама масса аппарата и количество приборов было ограничено. Всего 7 приборов было на борту мессенджера, хотя он дал очень большое количество новых данных. Но многие вопросы остались неизвестными. И вот, наконец, любопытство взяло вверх, несколько космических агентств объединились и создали миссию, которая уже летит сейчас на Меркурии, Веби Коломба. Она представляет собой два зонда. Зонд, который сокращенно обозначается МПО, он будет изучать поверхность Меркурия. Он был создан Европейским космическим агентством. Второй зонд — сокращенно ММО, магнитосферный, который будет изучать магнитное поле планеты и взаимодействие его с магнитным полем Солнца. Все это доставляет транспортный модуль. Также аппарат включает в себя защитный экран, который в процессе полета защищает оба этих аппарата миссию от прямых солнечных лучей и от нагрева. Для Бэби Коломбы также придумали траекторию, благодаря которой он будет добираться до планеты. И она уже включает в себя в два раза больше гравитационных маневров, то есть еще больше будет дополнительно ускорение ему, дано благодаря чему количество топлива, которое он может взять, уменьшается, а значит в него можно поместить большее количество оборудования. И в процессе полета будет использоваться транспортный модуль, который представляет собой как раз-таки ионы двигатели, которые уже сегодня упоминали. Это, кстати, самый мощный на сегодняшний день ионный двигатель, который создан человеком. Но этот двигатель, как уже отмечалось, является двигателем малой тяги, поэтому в основном взлетал он, естественно, на ракете «Ариан-5», разгонялся, а только в процессе полета в течение вот 7 лет он будет потихоньку разгоняться по своей орбите. Вот он так выглядит вживую. Ну и давайте теперь поговорим о том, зачем он полетел, о его, так сказать, научной части. Планетарный зонд МПО представляет собой достаточно обычный космический корабль, он будет летать на низкой орбите. То, что у Меркурия нет атмосферы, позволяет ему летать даже очень-очень низко над планетой. Он будет летать специально ориентированным по отношению к планете, к Земле и к Солнцу. Солнечные батареи должны быть направлены, естественно, на Солнце. Радиатор, который охлаждает космический корабль, естественно, от Солнца. Область с панелью приборов будет повернута к планете. А антенна узконаправленная будет направлена на Землю, чтобы передавать данные. Второй зонд магнитосферный представляет собой шестигранный цилиндр у которого есть две фермы раздвижные и четыре 32-метровых антенны, которые будут разворачиваться в процессе полета. При этом космический аппарат будет вращаться. Грани этого цилиндра покрыты солнечной батареей. И чтобы аппарат не нагревался и солнечные батареи получали свет, он будет раскручен равномерно раскручен, так чтобы вот солнце меньшее количество времени нагревало его одну сторону. Плюс это позволит развернуться длинным батареям зонда. Ну что ж, а теперь давайте собственно поговорим, что же он будет изучать и какие исследования проводить. Первое, что хотелось бы узнать о Меркурии, это, собственно, его поверхность. И сейчас вы видите э, карту высот, которая была получена мессенджером. Но хотелось бы эту карту уточнить. Высота поверхности на Меркурии, высота гор или низменности, определяется с помощью метода э, лазерной э, локации, когда космический корабль спускает лазерный луч, он отражается от поверхности, э, аппарат его принимает и по э, разнице сигналов может определить перепад высот. И на Бэби Колумбус будет установлен такой лазерный альтиметр Белло. Следующий момент у Меркурия, который хотелось бы выяснить, это так называемые гравитационные аномалии. Когда мессенджер пролетал над поверхностью планеты, он иногда менял свою орбиту без каких-либо причин. Это может быть связано с тем, что гравитация локально увеличивалась или уменьшалась. То есть, Если мы гравитационное поле увеличиваем, то космический корабль начинает... Ускоряться, если уменьшаем, то э, тормозится. Причины этого первоначально э, не очень ясны. Но если подумать, что под поверхностью планеты могут быть участки, которые э, более тяжелые, там, например, есть полезные ископаемые, или наоборот, есть участки, где есть много пустот, там, пещеры, э, то это, этот факт можно объяснить. Некоторые детали рельефа также вызывают э, данные, проявления, То есть пролетая над горой, естественно, гора более тяжелая, она может вызывать увеличение гравитационного поля, поэтому следующий прибор, ИСА, будет использоваться вместе с альтиметром. Он представляет собой акселерометр с тремя блоками, который будет именно мерить ускорение, какое ускорение получает космический аппарат. И по вот этому ускорению можно будет сделать вывод, что гравитационное поле увеличилось или уменьшилось, пролетаем ли мы над... Местом, где можно поискать полезные ископаемые, или прилетаем мы, где есть какие-то пустоты под поверхностью планеты? Следующая загадка Меркурия это его аномально большое ядро. Составляет 80% его поверхности приблизительно. Что не характерно для планет Солнечной системы. То есть можете сравнить у планеты земной группы, насколько большое ядро у Меркурия и насколько маленькие при этом у других планет. Почему так произошло? совершенно непонятно. И хотелось бы выяснить, из чего же Меркурий состоит внутри. Чтобы изучить ядро Меркурия, на космическом аппарате установлен радиолокатор. Он будет испускать радиосигнал. Этот радиосигнал отражается от поверхности планеты, поскольку есть разница в том, что мы направляем на сторону, которая вращается от нас, и сторону, которая поворачивается к нам. И по вот этому эффекту Доплера, по разнице лучей, Отраженных мы сможем понять, с какой скоростью вращается планета. И вот, собственно, вот тот самый прибор мор радиолокатор. Ну, не совсем радиолокатор, но работает по схожему принципу. Обязательно должна быть опорная радиоволна с Землей, чтобы мы могли сравнивать разницу в частотах отраженного сигнала. А если вы когда-нибудь тестировали вареное яйцо или сырое, то вы представляете, что если ядро внутри большое и твердое, то яйцо вращается быстро. А если оно внутри сырое, то оно вращается плохо, медленно. Так и будут определять, насколько плотное у Меркурия ядро. Интересно особенно, что из-за того, что Меркурий очень близко к Солнцу, гравитация его немножко вытягивает. То есть Меркурий — это не совсем шара, а больше похож на огурец. Вследствие чего бок, который направлен к Солнцу, притягивается сильнее, а обратная сторона притягивается слабее. В результате того, что Меркурий вращается, первую половину пути — вот этот бог начинает планету разгонять, потому что планета вращается медленнее, чем вокруг своей, оси, чем вращается вокруг Земли, то Бог начинает разгоняться. Второй бок, на второй части траектории наоборот тормозится. Возникает такой эффект, что всегда это, в этой точке планета направлена к Солнцу своим боком, а в этой точке всегда перпендикулярно находится. В результате чего возникает такой эффект, что за два дня проходит три года, то есть три оборота вокруг планеты. То есть можно день рождения праздновать каждый день, даже два раза. Солнце может взойти из-за горизонта, сказать Ой, я устала, и начать заходить. Еще один интересный момент был в истории физики в 20-х годах, когда Альберт Эйнштейн открыл свою теорию относительности. Он ее смог доказать с помощью такого явления, как смещение перигелия Меркурия. Орбита Меркурия немножко поворачивается. Здесь немножко, сильно, довольно-таки, утрировано поворачивается она немножко, но заметить можно. И с помощью этого эффекта была доказана теория относительности. Все три прибора, о которых я сейчас уже рассказал, они будут с такой точностью работать, что будут учитываться очень тонкие эффекты теории относительности. И, в частности, эту теорию даже будут проверять. Мессенджер в своем полете изменял свою орбиту, то есть она тоже изменяла свой перигелий. И, вероятно, Бэби Коломбо тоже будет изменять свой перигелий и удостовериться в том, что теория относительности работает, и будет учитывать их в своих расчетах. Будут учиться даже такие тонкие эффекты, как сжатие Солнца, а это очень-очень небольшое небольшое влияние вносит. Ну и, наконец, давайте собственно, поговорим про поверхность Меркурия, про его довольно интересную геологию. Дело в том, что на Меркурии найдены кратеры, которым 3 миллиарда лет. Настолько старые, что можно говорить о том, что на Меркурии практически не было вулканической активности, тектонической активности уже 3 миллиарда лет. Но, тем не менее, на планете наблюдаются такие уступы, которые называются грабенами, и как они образовались, тоже было бы интересно узнать. Есть представление о том, что когда планета была еще горячая, она начинала остывать, сжиматься, и вот эти вот складочки появлялись в результате сжатия, что было бы интересно изучить. И еще очень интересная особенность. Уникальная во всей Солнечной системе система борозд и каньонов, так называемые борозды-пантеон. В такой конфигурации не встречается вообще в Солнечной системе нигде. Как такое произошло, почему, очень было бы интересно узнать, пока даже приблизительных теорий нету. Разве что только там что-то внутри планеты произошло и, можно так сказать, вулкан собрался взорваться, но решил, что нет. Вот приблизительно так. Ну и, собственно, поискать какие-то еще модели рельефа и геологической активности тоже является одной из его задач. Решать он будет с помощью двух приборов. Первый прибор — это оптическая камера и оптический сейсмограф. Собственно, фотоаппарат. Это он в разрезе. И инфракрасный спектрометр. По сути, это термометр, который может измерять температуру на расстоянии. По явлению температурной инерции, то есть как быстро остывают различные материалы, он... Прибор сможет понять, из чего планета состоит, из каких э, геологических образований, там, э, вулканическая порода или что-то еще, и также он будет искать э, следы вулканической активности. На этой картинке вы можете увидеть, что у Меркурия есть такой ореольчик, э, напоминающий атмосферу. Но я уже сказал, что атмосферы у Меркурия нет. Но, тем не менее, кое-что с поверхности планеты испаряется, и вокруг планеты есть увеличенная концентрация атомов. Атмосферой это назвать нельзя, потому что атомы чаще сталкиваются с планетой, чем друг с другом. И такую структуру обычно называют экзосферой. Не атмосферой, а экзосферой. Но, тем не менее, она это э, есть. Там есть вещества, которые испарились с поверхности планеты. Есть вещества, которые планета притянула. и Их было бы хорошо изучить. На сегодняшний день представление об экзосфере вот справа на фотографии, из чего она состоит. Обратите внимание, что тут есть 29% натрия. Приблизительно. Из чего состоит эта экзосфера? Будет изучать ультрафиолетовый спектрометр. А вот с натрием особая история. Дело в том, что натрий вообще в свободном состоянии на Земле не встречается. Он очень активный элемент. Как только он встретит какого-нибудь своего друга, там, кислород или какой-нибудь остаток от реакции, он с ним обязательно соединится. А здесь он в чистом виде практически, в виде ионов, и при этом возникает наподобие кометного хвоста. То есть когда он приближается к Солнцу, ну, вернее даже не совсем приближается, в некоторых местах появляется хвост, в некоторых он пропадает. Почему так? Никто не знает. Откуда вообще там натрий тоже никто не знает. И это, пожалуй, на мой взгляд, была основная задача, потому что под ее выделили целый отдельный прибор, спектрометр, который только вот на линию натрия рассчитан. Еще один интересный эффект можно встретить у Меркурия. Это частицы пыли под воздействием излучения Солнца медленно начинают по спирали падать на Солнце, пока, собственно, не сгорят. И довольно легко предположить, что раз все частицы со всей Солнечной системы падают на Солнце, то у Меркурия этих пылинок должно быть довольно много, то есть там должно быть пыльно. Как эта пыль влияет на сам Меркурий, как эта пыль влияет на излучение натрия, того же самого, будет изучать прибор МДМ, собственно, датчик пыли. Если хотите, этим датчиком можно изучать пыли под вашей кровати. Ну и, конечно, хотелось бы узнать, из чего Меркурий состоит. На сегодняшний момент имеется представление о том, что он состоит из элементов, очень напоминающих земные, но есть увеличенное количество магния. И чтобы изучить, что где на Меркурии находится, будет использоваться рентгеновский спектрометр, а также чтобы уточнить данные. Как он работает? Нужно из атома оторвать электрон. Для этого обычно в рентгеновских инструментах используется трубка рентгеновская, которая излучает волну, она попадает на электрон, электрон получает энергию и улетает. Освобождается место, и на это вакантное место с удовольствием перескакивает электрон с более высокой орбиты. Поскольку энергия лишняя появляется, эта энергия излучается в виде рентгеновского излучения, которое уже сам прибор, сам детектор фиксирует. И поскольку эта линия уникальна для каждого химического элемента, мы сможем очень большой точностью определить, из чего Меркурий состоит. Но проблема. У этого датчика нет рентгеновской трубки. Вместо рентгеновской трубки будет использоваться рентгеновское излучение Солнца. Но чтобы отделить рентгеновское излучение от Солнца, и рентгеновское излучение от самой планеты. На Baby Colomb установлен рентгеновский спектрометр Six, который будет изучать именно рентгеновское излучение от Солнца. Выщив одно из другого, мы сможем понять, насколько много приходит рентгеновское излучение с поверхности Меркурия. Плюс к тому же этот прибор может сам изучать Солнце. Самое поразительное для меня тайна Меркурия. Это то, что на Меркурии есть вода. Меркурий очень близко находится к Солнцу. Нагревается до температуры в 400 градусов, даже выше, и вода, по идее, должна испаряться и улетать. Но, тем не менее, нашли свидетельство того, что в полярных регионах на Меркурии есть вода под поверхностью планеты в очень глубоких кратерах, куда не попадает солнечный свет. Признаки этой воды будет искать прибор МГН, гамма-нейтронный спектрометр, который, кстати, сделали в Москве здесь. На каком принципе он будет это делать? Дело в том, что излучение от Солнца различных заряженных частиц может проходить сквозь поверхность планеты на довольно большую глубину и там вызывать выделение свободных нейтронов в химических элементах. Эти нейтроны тоже могут проникать, вызывать вторичное освобождение нейтронов и выходить из-под поверхности. И вот Нейтроны может регистрировать этот датчик. И вот таким вот косвенным образом по количеству излученных нейтронов можно определить, есть там вода, нету, или вообще что-то там другое есть. Может быть, какие-то изотопы химических элементов или радиоактивные элементы. Таким образом можно кое-что изучить. Ну и самое сложное и, наверное, самое важное для нас с вами — это изучение магнитного поля. Причем настолько важно, что приборы... Магнитометры, которые будут изучать, есть на обоих приборах, и на МПО, и на ММО. Дело в том, что у Меркурия магнитное поле есть. Оно в несколько раз слабее, чем земное. Но это как раз и интересно, потому что Меркурий находится рядом с, магни... с Солнцем и очень сильно чувствует влияние магнитного поля Солнца. В результате чего магнитные поля взаимодействуют и вызывают очень много интересных эффектов. Один из них — это, например, магнитная торнадо, когда силовые линии Солнца проходят сквозь магнитное поле Меркурия, и магнитные силовые линии Меркурия наматываются, получается такая магнитная воронка. И это только один из примеров того, что там может происходить. Перезамыкание, переключение, пробивы, очень много чего разного может там Бэби Коломбо обнаружить. А собственно, изучать он будет с помощью магнитометров МАГ на аппарате МПО, два магнитометра на раздвижных фермах на ММО. Ну, раз есть магнитное поле и есть рядом Солнце, которое излучает плазму, то вполне возможно, что очень интересный эффект можно будет наблюдать и при изучении движения заряженных частиц в магнитном поле. Сейчас перед вами изображение концентрации заряженных частиц, которые сталкиваются с магнитным полем, обтекают его, падают в полюса или улетают в сторону. Изучать он их будет с помощью собственно, радио. 32-метровые антенны, они сейчас на фотографии в свернутом состоянии, потом они будут развернуты. Поскольку заряженные частицы, двигаясь в магнитном поле, излучают радиоволны, своего рода... Радиопередатчик будет сама планета, а аппарат будет слушать радиомаяк на Меркурии. Кроме излучения заряженных частиц, приборы будут изучать и энергию и скорость заряженных частиц с помощью так называемых масс-спектрометров. Это приборы, внутри которых находится электрическое поле. И по взаимодействию заряженных частиц с электрическим полем можем определить, насколько высокая у частиц скорость, какой у них заряд и другие параметры. Сирена такой масс-спектрометр на МПО, и вот МППЕ это масс-спектрометр, который установлен на ММО, на втором зонде. В итоге на космическом аппарате, на зонде планетосферном МПО установлено 11 приборов, они здесь на схеме показаны, и на ММО 5 приборов, всего 16 приборов, почти в 3 раза больше, чем у его предшественников. Таким образом, я надеюсь, что мы всеобъемлюще изучим эту доселе таинственную планету, не побоюсь этого слова, и узнаем очень много нового о физике и природе. Спасибо за внимание. Спасибо. И, как всегда, ссылки, в которых можно будет изучить все это поподробнее. Все, спасибо за лекцию. А скажи, пожалуйста, ну понятно, что это все очень интересно узнать, а мы для себя, вот, как ну, человечество, как люди, ну, мы знаем уже, что мы что-то из этого сможем ну, вот, для себя извлечь? Или мы пока вот полетели туда узнать, а потом только, когда узнаем, поймем, для чего это нам нужно? Спасибо за вопрос. Да, действительно, пока… Предполагаемые задачи не являются какими-то задачами конкретными для человечества. То есть для тракториста дяди Васи мы не можем пока ничего полезного дать. Но, тем не менее, изучение особенно магнитного поля может дать большой вклад в современную науку. Там, в частности, создание различных токомаков или приборов, в которых используется магнитное поле, может кое-что нам действительно дать. Гравитационное, изучение гравитационного поля, например, ну, в далеких фантазиях – это перспектива поиска там полезных ископаемых и их добычи, а в более приземленных – это определение методов, как мы их можем искать здесь на Земле. Спасибо большое за лекцию. У меня вопрос про мас-спектрометр. Я правильно понял, что там… Измеряется отклонение частицы в магнитном поле, и она проходит через последовательских детектирующих плоскостей или что-то такое, и смотрится, как выглядит трек. Да? Или что я просто ну, интересно. Да, в общем-то, ты абсолютно прав. Заряженная частица влетает в область, где на него действует электрическое поле, и заряженная частица будет по параболе изменять свою траекторию. В зависимости от того, какая у нее скорость частица будет либо резко менять свою траекторию, либо какое-то время пролетать по инерции, условно говоря, и чуть дальше падать на датчик. А там, собственно, вот, параллельно полету частицы стоит датчик, который фиксирует, как частица с ним реагирует близко, далеко или очень далеко. Собственно, так. То есть твоя идея очень-очень... Похоже на правду. В принципе, если попробовать пролистать, у меня там есть еще ссылки, возможно, там даже есть схема. Вот, да. Там такой цилиндрик с магнитным полем и серия датчиков. Это на э, Сирена. Меня всегда интересовала эта проблема с прецессией орбиты Меркурия. Мне вот что непонятно. Она качается или постоянно поворачивается? Потому что если она постоянно поворачивается, то там за миллиарды лет она бы уже поперек эклиптики стала. Как, как, как, как этот процесс происходит? Спасибо за вопрос. Она поворачивается, но поворачивается в плоскости эклиптики. То есть она не перпендикулярная движется. <плодовая> да, вот так вот. вот, вот так. То есть вот если э, экран это Солнце, то оно поворачивается не вот так, а вот именно вот, вот так вот. Ну, в одну сторону, естественно. Ну, перпендикуляр к экрану — это эклипсика. А откуда мы знаем массовые доли тех или иных элементов в составе Меркурия? Если речь идет про 29% натрия, то это данные с космического аппарата Messenger, который изучал экзосферу планеты. У него тоже был ультрафиолетовый спектрометр, один из его пяти приборов. Так что, в общем-то, оттуда и знаем. Но это, конечно, не самые точные показатели. Фебус, который на мессенджере будет это выяснять гораздо точнее. Спасибо большое за лекцию. У меня такой вопрос. Вот вы сказали про рельеф, который на Меркурии есть, что там кратеры, которым столько-то миллионов лет. А каким образом вообще изучается возраст рельефа, который появляется на планетах? Спасибо, это очень замечательный вопрос. Я бы хотел его даже рассказать в лекции, но 15 минут — это немного. Дело в том, что возраст какой-то поверхности определяется, в общем-то, по количеству кратеров, которые на ней образуются ударных. То есть, чем дольше поверхность не меняется, тем больше на нее падает, тем больше там кратеров. Например, возраст картов определяют потому, сколько внутри него кратеров. Это вот, если поверхность молодая, то вероятно там какие-то есть механизмы, которые будут, это, ну, например, Образовался кратер, а произошло землетрясение, и этот кратер осыпался, потому что землетрясение было. И вот он как бы вот уже не, такой, не так хорошо его видно, не так много в нем внутри мелких кратеров, потому что их засыпало. То есть, вот по тому, насколько там много кратеров. Вот основная основной способ определения возраста. Спасибо большое за лекцию. А можешь, пожалуйста, еще раз э, пояснить про натрий? Я вот не очень поняла эту историю. Э, на Земле натрия, вообще, как бы довольно много, но в основном в видеонов как раз содержится. И в, на Меркурии он в видеонов. И в чем тогда проблема с Меркурием-то? Ну, вообще, само по себе натрия у нас не так уж много, как э, <laughs> есть, кислорода у нас гораздо больше, чем натрия, скажем так. А там у вас целых 29% относительно всей всего процесса и откуда он там берется вероятно он должен испаряться с поверхности вот а раз он должен испаряться с поверхности у него должен быть какой-то в каком-то соединении он это должен делать то есть он не, не прилетает откуда от солнца а с поверхности может быть кстати и от солнца прилетает мы этого тоже не знаем но пожалуй самое интересное вот если переключить на это э, изображение что вот можно заметить, что вот этот кометный хвост возникает не в строгой периодичности приближения к Солнцу и удаления от него. То есть, когда он далеко от Солнца, действительно хвоста этого нету. Но вот когда он ближе всего, вот обратите внимание, он тоже не такой яркий. Вот почему так? То есть это не так уж что должно быть прямо связано с активностью Солнца, и испарение тут не совсем. К месту, можно так сказать. Если бы я знал ответ на ваш вопрос, туда, туда не нужно было запускать эту миссию. Вот, но некоторые представления об этом э -э есть. Вот, а разница в том, что мы не понимаем, э -э ученые не понимают, откуда он там берется и почему его концентрация меняется по вот такому вот закону относительно движения Солнца. Как узнали, что такое огромное ядро у него? Тоже с помощью спектрометров? С помощью того же метода, как мы определяем, как вращается яйцо. Но это было очень неточно. Вот, вот такого прибора, как Мор, не отправляли, естественно, на Меркурий даже раньше. Но, тем не менее, с Земли можно заметить его качание. Вот, то есть даже с Земли это заметно, поэтому какие-то предварительные оценки сделать можно. 80% плюс-минус 10% настолько не точно.